Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира БРИКС в 2018 года по версии британской компании QS. БРИКС включает в себя группу из пяти стран Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую республику. В общем зачете среди стран БРИКС Казанский федеральный университет поднялся сразу на 15 пунктов, 74 на 59 место. Среди российских вузов КФУ сохранил 12 строчку рейтинга. Для составления рейтинга была проведена оценка эффективности вузов быстро развивающихся стран. Здесь учитывалась академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля научных статей на преподавателя и другое. Рост рейтинговой позиции КФУ обусловлен положительной динамикой ряда индикаторов. По индикатору академической репутации КФУ поднялся на 7 позиций и занимает 52-е место. По индикатору репутацию работодателя на 4 позиции и занимает 97 место. Анна Глазунова, Универньюз.